Итак, возьмем пошире кисть, проверим. возьмем разбавитель, возьмем белило, можно посмотреть на палитру, возьмем разбавитель и возьмем белило. Сделаем густой сметанный замес. Плюс ультрамарин. Ультрамарин мы, мы видим в небе с розовым. Ультрамарин, каркасный цвет и картины. Можно... Надо а, я, да, да, да, конечно. Да, да, да. Сейчас. Вот наша картина. Вконтакте была выставлена она, не знаю, да, может быть стоит вам распечатывать, готовясь к уроку. Ну, а сейчас распечатать негде, да? Ну, в общем, в общем вы ее сейчас видите. У нас. Карка... все места здесь держены воздуху, то есть толщина воздуха это синий иногда голубой поэтому наполнив картину каркасным цветом, то есть этим цветом воздуха цветом пространства мы уже можем быть спокойным за колорит и гамму картины поэтому берем ультрамарин, разбеливаем Делаем густой сметанный замес, краски берем много. Ну, как у нас дела? А, ну, я надеюсь, что те люди, которые уже успели зайти, ну что, у нас опять на это не, не хватило. Вот, ну, будем надеяться, что это... не. В прошлый раз это произошло один раз всего за, за весь сеанс. Но, видите, уже начало и уже два раза. Ну, сами понимаете, что в стране живем нестабильный. Так, сейчас, когда вы все закрасите, я покажу, сколько краски нужно. В общем-то, краски нужно столько... О, о количестве можно вы если посмотрите на красный холста здесь я его добавил я сдавил с холста не сбрил а сдавил Плашмя вот так провел и сдавил. Количество вещества в масле не актуальный момент. Масло пишет картину с фактурами. Многие вещи выполняются актуально фактурами. Вот где у меня не хватило, я дополнил мастихином и продолжил выдавливание излишка. Вы видите этот излишек, он каплевиден его колста. 85 процентов натуралистичных таких классических тем а-поленовских или витковских сюжетов могут быть набраны именно этим количеством вещества. Мы создаем среду, в которую пишем содержание. Это среда. Не надо пытаться, вот эти видные излишки, пытаться их загнать в холст. Не надо. Наоборот. Надо выдавить излишек. И вот везде И к линии горизонта Горами Добавляю розовый цвет Делаю его чуть светлее Поскольку к линии горизонта Разбел этот делаю посветлее Чем синий Поскольку к линии горизонта Небо становится светлее. И уже это тоже раздавливаю мастихином. Про... Из розоватого в синеватый цвет. И лишнюю краску сдавил с холста. Вот эти растяжки а как у Эвазовского, когда из одного цвета небо переходит в другой. Там очень обильное цветовое э, разнообразие. Вот таким способом очень легко создавать. Буквы с можно сделать очень красивые растяжки. Просто вот так подштриховав и раздавив и перемолов границу между одним цветом и другим. Мало того, мы же розовым тоже вписались в синий. Нормально у нас, да? Ну, пока нормально. ну то есть я говорю ну, уже да, для да. большого аудитории, да? Все пишет. Угу. Вот, мягкая растяжка. Очень рекомендую хорошенечко усвоить. К сожалению. На очных уроках. Иногда человек уже двадцатый раз приходит и не справляется с этой элементарной задачей. То есть сосредоточьте свое сознание на том, на том, чтобы выполнить педантично эту несложную задачу. И раз и навсегда решить вопрос с количествами и качествами для первой закладки. Теперь берем, тоже заглянем на палитру. Берем розовенький и бирюзовый. У кого нет на палитре <клёх>, бирюзового, можете взять ультрамарин и розовый. <клёх> Это будет некий средний цвет скалы. <клёх> Дальний. То есть, ее э, собственный цвет. Есть цвет освещенных Мест на, на скале. Опять же, э, кто забыл, как выглядит картиночка. Смотрим. Есть э, собственный цвет скалы. Есть розовые проявления света на выпуклостях. И есть э, в щельях проявления. Мы сейчас берем и делаем просто какой-то грязноватенький цвет. Собственный цвет камня. Вы видите, он вполне себе каменного звучания. Итак, розовый с бирюзовым. Делаем вот эту закладку. Закладку эту сделать нужно ответственно. Поэтому, прежде чем вы сюда зайдете, прежде чем вы сюда зайдете, зайдите, это я зашел туда сразу, а вы зайдите чуть ниже, композиционно чуть ниже и распробуйте эту идею конь зубчатыми зубчатыми здесь потребуете и здесь щупайте и только потом выходите в ответственное место на границу ну, на линию горизонта. После опробования и так поступайте в своих картинах в дальнейшем. Если у вас ответственный элемент и вы хотите потренировать в другом месте картины, то тренировать не писывать такую сложную. Здесь касание уже нужно беречь. Такую сложную ситуацию, уже не переписывать. Вот. Эти зубчики распробовали, распробовали, заложили туда. Лучше, конечно, сделать где-то более более э, заметную вершину, где-то помельче. То есть сделать где-то звучание. Э, я надеюсь, что вы э, внемлите мои, моему э, по учению и попробуйте себя здесь обычно все таки с первого раза вот эти вещи недополучаются вот это сдавливание с кончиком мастихина многие задают сразу вопрос а сколько нужно брать вещества ну обычно на обычных уроках задают вопрос мало но достаточно поскольку у нас достаточно вещества на самом холсте, он как бы входит с ним в солидарность. И не боимся здесь пачкать, потому что здесь у нас совсем другие будут цветики.